Для меня это всегда очень интересный курс, потому что э, только на подобных тренерах, э, тренингах можно себя прокачать, свои компетенции, свои навыки. Э, в любом случае человек что-то знает, что-то может, но э, вращаясь в среде коллег, ты получаешь обратную связь ты видишь новые методы, новые формы работы, забытые старые какие-то вещи в новом варианте использования. И это всегда дает очень интересный эффект. Для меня это развитие, это возможность общаться с коллегами по цеху и возможность увидеть новых перспективных тренеров, которых имеет смысл и дальше продвигать, приглашать на свою территорию. Если даже смотреть просто по динамики развития нашей организации, то количество привлеченных средств на нашу территорию проконсультированными нашими организациями, оно в разы увеличилось, потому что и технология продвижения проектов и технологии, которые здесь даются и применяются, они позволяют это, это делать. Но если в самом начале мы хвастались тем, что там наша организации 12 миллионов привлекли, то на сегодняшний день мы можем сказать, что около 130 миллионов за 4 года мы так привлекли в общем. Yeah.